Такие вот результаты в настоящий момент, то есть динамика активов по брокерскому счету, то есть, несмотря на то, что мы начали сами вами 1 октября, можно видеть, что мной, там, сама покупка осуществлялась в середине октября 2018 года. То есть, Система автоматически считает средние активы в размере 170 тысяч рублей, зачисленное средство 261 тысяча, потому что здесь получается, у меня на каждого ребенка открыт субсчет. Когда по акциям приходят дивиденды в портфель, они приходят на основной счет. Поэтому мне приходится те дивиденды, которые мне пришли на обычный, на основной брокерский счет, сумму этих дивидендов рассчитывать и переводить на субсчет. И поэтому получается, что в зачисленных средствах у меня в абсолюте количество зачисленных денег, больше, поэтому мне приходится это непосредственно компенсировать, то есть, я их перекидываю со своего брокерского счета, поэтому зачисленных средств больше. При этом зачисленные средства считаются, то есть, система считает, как будто бы это я их завел, но я-то сам их не заводил, то есть, мне эти деньги выплатил имитент, то есть, это дивиденды, но при этом система считает, как мою доходность, и даже с учетом этого. С учетом этого с момента начала с доходность к средним активам составляет 22-84%. А если говорить о финансовом результате, то финансовый результат ну, там, стремится к 40 тысячам рублей. И получается порядка 15 половиной тысяч рублей это были уплаченные дивиденды. И вот эта вот разница за переоценку, ну я цифру сейчас я покажу, еще есть разница из-за переоценки. Потому что я должен купить то же количество акций, которые я дал в сигнале. Но так как я их покупаю позже, а рынок у нас в девятнадцатом году был преимущественно растущим, практически все покупки, которые лично мной совершались, они совершались где-то, ну как я уже объяснил, там на 2% дороже, чем это делали непосредственно люди по торговому сигналу. Я вам показываю то, как работает система с самого ее начала, потому что это мой результат. Я показываю, что у меня происходит в портфеле и на протяжении всего времени, пока работает и живет проект. Поэтому получаются вот такие вот результаты. Надеюсь, я это понятно объяснил. Конечно же, человек, который вложится там, вложит очередные 100 долларов, не знаю, там, в сентябре 2032 года, у него будет совершенно другая доходность. Да? То есть, еще раз смотрите, математика есть, да. То есть цель, которую лично я преследую, если мы инвестируем регулярно, мы должны понимать, что в среднем мы размещаем наши активы с доходностью порядка 20-20. 24 процентов, вне зависимости от выбранного периода времени. Просто у вас, получается, нужно будет ну, условно на один-два года больше подождать, чтобы получить абсолютно такой же результат. Каждый раз я покупаю то, что я купил и себе, то, что я покупаю состоятельным клиентам, то, чтобы я хотел ну, то есть, капиталистами каких компаний, акционерами каких компаний я хотел бы видеть своих детей, и поэтому это непосредственно сработает. Я не ставлю целью и задачей кого-то обманывать, то есть, я даю систему про которую я, в принципе, рассказал, как она работает, следуя которой, я показал, каким путем мы придем к нашему результату. При этом нужно понимать, что целевая норма доходности – это полтора-два процента в месяц, которую я буду стремиться обеспечивать, плюс имеет смысл, наверное, при прочих равных условиях сравнивать доходность своего инвестиционного портфеля с доходностью индекса РТС или индекса ММВБ за тот же самый промежуток времени. В этом случае вы будете понимать, насколько эффективнее или неэффективнее вы работаете. То есть, если вы, допустим, инвестируете с июня 2019 года, условно с 5 июня 2019 года, посмотрите за этот промежуток времени, насколько вырос рынок и сравнивайте тогда результаты своего инвестиционного портфеля с бенчмарком. Плюс нужно опять-таки понимать, что там есть еще на некий накопленный дивиденд. По цифрам, да, то есть что получается. Промежуточный результат лично мой, да, то есть вложено в собственных средств 237 тысяч. Дивиденды, полученные 15 857, то есть дивидендная доходность ко всей сумме вложенных денег составила 6,6%. То есть, если мы понимаем, что у нас средние активы составили за период 170 тысяч, то в этом случае мы должны понимать, что 15 857 рублей дивидендов, это получается к вложенным средним деньгам. Понимаете, ребят, что значит средние активы? Смотрите, по средним активам, да, то есть что получается? Вы не вложили один раз сумму в миллион, или вы не вложили сразу в октябре 2018 года, вы же не вложили сразу там 237 тысяч. То есть вложение 237 тысяч рублей у вас было растянуто во времени. Вы их не сразу вложили и начали с этой суммы зарабатывать.. А вы сначала вложили тысячу долларов, потом сто долларов, потом сто долларов, потом пятьсот долларов, потом сто долларов, сто 100 долларов, сто 100 долларов, тысячу долларов, да? 100 долларов, 100 долларов, то есть получается у вас некие средние активы и получается, что в этом случае у вас средняя доходность и это тоже говорит о достаточно высокой эффективности, то есть что доходность к средним активам, по сути нужно понимать, что эта доходность… Средняя доходность, под которую вы размещаете свои средства. Если доходность к средним активам показывает там, в районе 23%, то нужно понимать, что в среднем вы вкладываете по 23%. Я говорю про свои результаты, да, то есть моих собственных денег было вложено 237 тысяч. Различного рода дивидендов, которые мне пришлось дополнительно довнести, составило 15 857 рублей. Вложенные за переоценки, то есть необходимость мне внести денег больше, чтобы купить то же количество акций, которые были задекларированы в сигнале соответственно от меня это потребовало дополнительно 7892 рубля. и тогда получается что мои мои финансовые результаты то есть сейчас активы составляют 300 тысяч рублей вложено 245 тысяч доходность к средним активам 22 и 3 процента годовая доходность получается составляет 19 процентов годовых в рублях это моя доходность если вы полностью и целиком следовали сигналам, которые давались системе с самого начала. Ну, берем идеальную картинку, вы сам в проекте с самого начала и инвестируете строго по сигналу. По тем ценам, в том количестве, которое в принципе в сигнале было отражено, количество ценных бумаг, которые необходимо купить. То есть, всего вами было бы вложено 237 тысяч, сейчас активы составляют 294 тысячи, 295, доходность к средним активам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 По сегодняшнему курсу доллара составляет 4770 долларов то есть доходность к средним активам в долларах составляет 289 процентов годовая долларовая доходность составляет 248 процентов в долларах да то есть нам еще на руку сыграло в принципе укрепление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 Как бухгалтерская отчетность? В режиме здесь и сейчас, то есть если вот подвести промежуточный итог за 14 месяцев существования проекта, то результаты вот такие вот. Соответственно, по плану, расчетному плану на декабрь 2019 года у нас а, должна быть общая сумма активов с учетом прибыли, которую должны получить, чтобы достичь наших целей а, по состоянию на декабрь 2019 года, плановый, план